У меня все было пытание, а мы ничего не изменяется в и Идет сейчас, ничего не изменяется, ничего не изменяется, ничего не изменяется. Потом, а что я забил? для этого. Фильм не хотела изменить мир дальнейших. Решил как-то влиять на события, которые для меня важны. Почти каждый день узнаешь какие-то новые истории, которые просто выносят себе мозг и показывают действительность с немножко другой стороны, нежели там, официальные сми, например. Я стала волонтером весны, потому что мне показалось, что люди, которые работают весне, которые волонтеры весны, интересные люди с динамичной жизнью, с которыми Интересно проводить как свободное время, так и чему-то с ними учиться. Я стал больше расширен, я начал задавать пытания, которые я не задавал никому. Я не хвалю себя, колебать камеру. Я могу поехать в большую Украину, надзирать за массовым мероприятиям, типа трапить на какие-нибудь интересные какие какие семинары. Волонтерство в весне дает просто возможность реализовывать свой какой-то потенциал, который ну, в обычной жизни нельзя как-то применить и реализовать другими способами. Волонтерство в весне дает мне маленькое чувство собственной значимости периодически, позволяет мне занимать мое свободное время, которое, в противном случае, я бы, наверное, полежала дома, то есть, что является плюсом Волонтерство весне дает мне новых классных друзей. Я пришла в весну, потому что здесь у меня есть возможность работать по специальности без постоянных вызовов в идеологический отдел. По-первых, вы должны уличивать, что камизелька не будет полосовать это ваших плачей. На жаль. А так, так само, требуется помнить, что это справа серьезная. И э, на вас могут скласти протокол, вы можете э, отбернуться в администрационном процессе. Но а, а э, э, это важно. Я думаю, что новым волонтерам нужно подразумеваться до того, что каждым днем будут становиться все лучше. Нужно научиться быть непредвзятым и объективным. Они могут провести в поезде за год километров 5 тысяч. Иногда они будут находиться в депрессии. Каждому стоит попробовать, попробовать быть волонтером, потому что уровни участия есть разные. То есть не обязательно там, брать на себя какую-то высокую ответственность. Можно брать столько, сколько ты можешь выполнить и попробовать в чем-то себя. Если там, через какое-то время это тебе совсем не, под, ну, не подойдет, ты можешь просто сказать «нет, ребята, уйти». Но попробовать всегда стоит, потому что ты можешь измениться. Если ты наплевательски относишься к тому, что происходит вокруг тебя, если ты равнодушный человек, и пофигеть, то тебе, наверное, не стоит быть волонтером весны. Волонтер у это э, человек, который ашиваясь себе молодым, романтичным и хочет изменять себе и житё до лепшого. И, когда ты таки, то тебе треба до нас. На мой взгляд, должны приходить какие-нибудь такие активные котики, которые готовы пахать, пахать пахать. Я бы жадал, как вы поскрибовали, а потом выросли для себя. Повинны вы этим заниматься тене. Ваше это тене. М -м -м, подумайте, попробуйте. На самом деле пострабуйте.